В ассадоль в огороде бегала собачка. Хвост подняла и упала. Вот и вся задачка. Ну что ж, всем добра, ура, игра вновь приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег. Он же Scratch, продолжает исследовать мир сабнатики. Продолжаем, друзья, погружаться все глубже в морское, значит, пространство Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске Поэтому поставь, пожалуйста, авансиком лайкосик свой царский под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а я взамен буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Sabnatica, а может быть в процессе и Sabnatica Беллоу Зеро Ну что ж, друзья, а мы начинаем! А в прошлых моих сериях, ну, в принципе, как и в предыдущих, мы продолжаем исследовать вот этот вот стартовый биом а, под названием «Морской риф» или как-то он еще там называется. Я, ребят, если честно, а, не знаю, нет здесь конкретного описания в самой игре, в каком мы сейчас биоме находимся. И мы продолжаем, ребятки, здесь исследовать. Да, я планирую построить хотя бы какую-нибудь мини-базу сейчас, да, здесь, для того, чтобы мне можно было бы грамотно складировать свои а, ресурсы. Давай посмотрим, что у меня для этого а, имеется. Немножко мы тут нафармили ресурсы. Ресурсиков, кварца немножечко, медяшечки пофармили, свинца, немножко титана, но титана, ребятки, нужно гораздо больше на все это дело, а, так как, ну, сами понимаете, что база требует огромных вложений именно в ресурсы, а, в ресурсовом плане, поэтому будем сейчас искать а, ресурсики. Как, как видите, у нас опять стемнело. Ну, ничего страшного. Так, а мы на глайдер-то насобирали уже? Давай-ка посмотрим, что-то я не припомню. Есть ли у меня уже глайдер? А, расширенный комплект проводов я уже имею. Поступают нам сигнальчики, да, какие-то интересные с капсул. Морской глайдер, друзья, мы можем сделать, но у меня вроде как его еще пока что нет. Надо срочно, ребятки, сделать сегодня морской глайдер, потому что, ну, это вообще не вариант без глайдера путешествовать. А у меня он есть! хе ты что это тут болтаешь, братишка скреч? Какого черта? У тебя уже давным-давно есть этот парень? Не надо тут сейчас плакаться в рубашку. Давай-ка уже заводи свой глайдер. Смотри, какое тебе там сообщение прислали. И посмотрим, куда же нас сейчас отправят сегодня. А, вот этот радиосигнал. Поехали. Кто там на связи? Алло. капсула 6. Здесь так. на борту пассажир. Шестая капсула. Прилагаю. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Капсула 6, конец связи. Принято, понято. Капсула 6 подала нам сигнал. Координаты места встречи искажены. Загружены координаты источника передачи. Не понял, в чем дело, почему искажены. Так, давай посмотрим на радиационный костюм на мне. А, какие там данные были искажены, давай-ка увидим сейчас. Так, загружены данные, коды зацепки, источник сигнала спасательной. Ох ты, елы-палы, и как же быть? И как же, друзья, быть? Как понять, где у нас находится шестая капсула? Вы только посмотрите. Ну, понятно, что она недалеко, ребят, в том биоме. Я не знаю, как правильно он называется, да, вот с этими красными водорослями. Но знаю точно, что недалеко. И, возможно, на глайдере мы успеем туда сейчас отправиться. Но для начала надо восстановить немножечко свои запасики по водичке. Да, смотрите, мы немножко просели. И, наверное, надо скрафтить еще немножко еды. Так, отлично, это у нас имеется. Давай-ка мы сделаем еще бутылку воды. А, еды тоже, кстати, нужно будет сделать немножечко. Так, как же это сделать? Нет у меня, ребят, никакой рыбки. Поэтому будем пока что пить есть все, что у нас а, имеется. Так, вот и ресурсы бы куда-нибудь сгрузить, это бы мне, конечно, не помешало. И вот это, ребята, еще один момент, для чего же все-таки мне нужна а, база, собственно говоря. Да, база нам а, нужна для складирования. Давай все-таки мы займемся сейчас с тобой постройкой базы, потому что, ну иначе мы будем ресурсы привозить и куда их девать. А ресурсы, я тебе так скажу, что здесь они на вес а, золота абсолютно любые, и они тебе пригодятся. Ты не думаешь, что у тебя их так слишком много, нет. Если ты начнешь строить нормальную базу, вот, это количество ресурсов у тебя очень быстро уйдет так ну что ж, давай уже построим с тобой базу где-нибудь вот здесь забабахаем да из чего у нас там а, имеется да. начальной к значит детали базы можно найти вот в этой вкладочке нажатием на правую кнопку мыши для этого у тебя должен быть выбран обязательно строитель вот там вот в последнем слотике у меня как видишь имеется это инструмент такой многоцелевая комната плохо что мы ее не собрали надо будет как-нибудь а, собрать ну и ставим какой-нибудь не знаю крестообразный отсек для того, чтобы нам можно было в любую сторону вообще а, ходить. Где бы, ребята, разместить? А я, наверное, размещу где-нибудь а, немножечко поглубже, что ли. Или вообще просто-напросто вот прям а, под этой своей капсулы я и размещу. Чтобы отсюда выходишь и заходишь прямиком сразу же а, на свою, а, в свою плавучую базу. Так, давайте-ка разместим. Сейчас попробуем как-нибудь по центру. Да, вот у меня, значит, центром помещаем мы сюда и делаем чуть немножечко пониже, да, вот таким вот образом. Я не знаю, ребят, что из этого получится, стоит ли мне крестовид, крестовидный отсек, но я думаю, что мне такая конструкция сейчас пригодится, да, из-за чего? Да потому что в этом крестовидном отсеке много очень места. Ну и сверху давай мы с тобой сейчас вылепим какой-нибудь лючок, для того, чтобы можно было грамотно туда заплывать. Вот таким вот образом у нас здесь будет находиться лючок. тогда друзья, готово практически ну-ка, давай посмотрим, что у нас здесь. Ой, работает аварийный генератор. Так. Генерация кислорода отключена. Мне сказали, что аварийный генератор у нас работает. Да-да-да. Но откуда бы ему здесь взяться-то? Ведь у нас всего лишь голые э, стены. Так, надо бы, срочно провести кис... надо бы срочно сюда провести электричество. Я вас понял. А как еще можно провести сюда у нас воздух? Я думаю, что воздух можно сюда поместить с помощью нехитрой системки, да, вывести воздух, например, с поверхности земли. Давай мы посмотрим с тобой. Но это, ребятки, я сейчас вам геморройные способы решения проблемы пытаюсь показать. Да, на самом деле все достаточно проще, чем мы думаем. Так, смотрим в этой вкладочке, у нас ничего такого особенного, вроде бы нам нужны так-то трубы для того, чтобы проложить. А, вот такие, ребят, трубы нужны, и вот такой вот плавучий воздушный насос, а, который может закачивать воздух, тру... служит начальной точкой цепи а, труб. Если честно, вот сколько я не играю в Сабнатику, я вот такие вещи делаю очень-очень редко. Ну вот сейчас попробую я и... А, так, устройство закачиваюся воздух, в трубы служит начальной точкой цепи а, труб. Интересно, а можно ли с помощью этой, этой штуковины каким-то образом подвести... А, ага, стационарный воздушный насос скачает кислород от снабженного энергии жилища по присоединенной трубам. Понятно, короче, не то я сделал. Ну давай посмотрим, что это за насос такой. Мне очень хочется узнать, что он из себя представляет. Так, у нас уже опять светло на улице. Хорошо, давай-ка Тут у нас наша база, да-да-да. Как мы ее назовем, не знаю пока что. Давай-ка поставим мы сейчас наш плавучий насос. Вот мы его выкидываем, но выкидываем мы что-то его вообще конкретно. Давай мы все-таки его возьмем на какой-нибудь а, слот. Во, отлично. На слот поставили, и теперь, мне кажется, его можно выбрать и поставить. Куда же мы его поставим? Есть какие-то точки крепления? Нету, ребят, точек крепления. Ну-ка, если мы его отпустим сейчас? Отпускаем, и пошла жара так. Этот насос, ребят, просто плавает вот здесь на поверхности. Да-да, он даже на волнах не качается, как вы видите, да, он просто статично закрепляется, и э, все, мы можем взять его, да, и можем также провести сейчас сюда э, по трубам, мы по трубам, да-да-да, можем попробовать провести э, в наше с вами жилище, а, но это, ребят, попытка не пытка, черт, черт, черт бы нас подрал, давай-ка сделаем мы с тобой 5 штучек труб весь, сейчас я магний переведу в это все дело, не магний, а титан. Сделаем, значит, кучку труб Короче, сейчас, ребят, занимаемся непонятно чем Но я все-таки хочу снова понять, как эта вся система работает Вот, ребят, пожалуйста, одна труба Мы можем вот таким вот образом цеплять э, к нашему насосику Да, раз, есть такое дело Вторая труба О, так их можно удлинять еще Неужели? В самом деле, а я... Смотри, как далеко Неужели так можно далеко? Ну-ка, дай-ка, дай-ка Так, подожди, что-то я не понял Какая-то ерунда произошла. Давай мы с тобой, знаешь, как попробуем? Так, отсюда ведем и на максимальную длину. Какая максимальная длина? О, все, оборвалось. Нет, ты видел, как можно далеко тянуть? Я даже не знал. Охренеть просто, у них расстояние у этих труб. Так, я, ребят, честно не знал, сколько вот я не играл. Я не знал, что, оказывается, можно таким образом эти трубы вытягивать. Давай попробуем к нашей базе подсоединим. валям Посмотрим, будет ли питаться наша база кислородом или же нет. Так, заходим и смотрим. И что мы видим? 9188. Нет, друзья, я куда-то вот сюда вот пришпандорил, но вижу, что ни хренашечки базы у нас с кислородом не питается. Из этой трубочки можно дышать, по-моему, только когда мы подплывем вот сюда поближе. Вот, вот, вот. Видите сейчас, что происходит? Мой персонаж вроде бы на глубине, но он восстанавливает свое драгоценное. Свой драгоценный запас кислородика. Блин, конечно, фишка интересная. Да, я бы, наверное, все-таки провел... Как, как можно дальше, поглубже Потому что я все-таки буду базу здесь строить И я, наверное, да, вот сюда вот все-таки проведу эту всю систему Раз, труба Так И, А если попробовать? Вот нет специальных точек, специальных креплений на моей базе Быть может, надо куда-то по-особенному это все цеплять Так, секундочку Может быть, вот сюда? Не знаю Вот видите сейчас, какая система? А, у нас просто он обратно от того же идет, от насоса Ладно, принято, понято Так, ведем тогда ниже Ведем еще дальше так, где у нас труба? Вот она. Давай-давай-давай. Первая труба очень далеко, кстати, тянулась, а вторая что-то не хочет тянуться далеко. Вот максимальная длина. Давай вот сюда поставим. Так, что-то как-то криво, да? Ну-ка давай заберем. Да, ребятки, у нас сегодня инженерные, знаешь, такие дела. Мы пытаемся все-таки сделать а, отвод трубы куда-нибудь поглубже. Так, два труба. Есть такое дело. От этой трубы ведем еще трубу. Ниже куда-нибудь вот сюда, например. Да, все пять труб я сейчас проведу, чтобы можно было здесь снизу воздух набирать. Не всплывая наверх. Ну, хотя здесь и глубина-то не особо большая. И еще одна труба. Не зря же я титан поставил, ребятки. Надо срочно его использовать по максимуму. Кривовато, конечно, косовато получилось, но... Оно же работает, черт возьми, и мы вот здесь вот можем подсасывать воздух вот таким вот образом. Да, он не слишком быстро поступает, смотрите, но мы спокойненько можем все-таки подсасывать, да, набираться воздуха вот таким вот образом и дальше исследовать, да, вот у пещерки. Ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то, да откуда ты взялся, хрен собачий, вали отсюда! Да что ж ты будешь делать, попал, ребят, я на этого дикого. Ну, ладненько, все, ребят, легко и просто. Так, ну что ж, продолжаем строить жилище. А, как говорится, первое. Ступень а, стройки положен Да, смотрите, чем мы нагородили Да, вот с помощью этой штуки, если ты еще не знал Можно проводить кислород на достаточно неплохую глубину Просто-напросто он будет поступать сверху И в любую точку, куда ты а, укажешь Так, ловушечка стоит, это очень хорошо Надо бы собрать немножко рыбки У меня посто... Мой персонаж постоянно испытывает а, проблемы с едой Пескунов я предпочитаю зажаривать конкретно, А вот этих вот а, обычных рыбешек мы, наверное, пустим сейчас на основную пищу. Поплыли. Поплыли, немножко подпитаемся. Да, не так просто выживать в сабнатике, на самом деле, как ты думал. А, необходимо всегда крафтить, всегда, значит, а, собирать, искать новые ресурсы. Нужно постоянно поддерживать свое жилище для того, чтобы тебе было комфортно, да. Ну и, конечно же, постоянно нужно следить за уровнем твоего здоровья. И не только еще и за едой, и за водой. Засолить же мы можем. Так, нет, солить я буду только лишь исключительно пискунов, потому что они более питательны в этом плане. А так готовить будем всю подряд рыбешку, которая, ну, кроме пискунов, да, я так понимаю, это будет правильное решение. Так, ну что ж, давай-ка посмотрим. Попьем, поедим, вот так вот, хорошо И, наверное, сейчас построим еще что-нибудь Так, аптечка готова Аптечка готова, замечательно Сразу же восстанавливаем все здоровье И продолжаем строить нашу базу Где у нас тут были? Вот они, контейнеры Контейнер с титаном мне нужен Я еще даже не подписал их это что у нас такое контейнер с титаном? Ну пускай будут просто контейнеры. Не буду заморачиваться, ребят, подписывать. Это слишком долго, накладно, муторно. А, просто заберем отсюда титан. Тут, по-моему, у меня все контейнеры в основном с титаном. А, свинец даже есть. Что можно из свинца сделать? Можно просто усилить а, корпус. Но я не буду ничего здесь усиливать. Это у меня такая временка, да, временная база, затычка. Как еще ее можно назвать, я не знаю. Давай-ка мы сейчас с тобой а, уже посерьезнее здесь сделаем а, решение проблемы. Необходимо поставить солнечную панельку. Да, все знают, для того, чтобы у нас все запитно было, нужна солнечная панелька. Я таких солнечных панельки, наверное, две штучки поставлю, чтобы у меня и сборщик работал, да, нормально. Ну, и чтобы вообще было хорошо здесь. Так, поехали энергоснабжение восстановили мы питание восстановлено все основные системы активны это очень хорошо ну и вторую тоже сюда вот поставлю да чтобы было у меня побольше энергии потому что бывает такое что энергии вообще не хватает ладно пускай вот так вот стоит да вообще в идеале 4 штучки поставить на каждую из сторон все мое мини-жилище ребят мое мини-бунгало подводная уже практически готова для жизнедеятельности. Отличненько. Добро пожаловать на борт, капитан. Что нам еще здесь нужно? Ну, три стороны я буду использовать как хранилище в основном. Да, это вот эти вот три стороны. Сразу же можно влепить сюда какой-нибудь большой ящичек. Тут только вот большие ящички. Мне необходимо, ребятки, хранить здесь все возможные свои ресурсы, которые я буду подбирать. Где у меня кварц? А, где-то же был вроде бы кварц, давай-ка сплаваем с тобой сейчас сюда вот к сундучкам, вот к этим и проверим Нет, здесь вот у меня один титан, кварц закончился, блин, зараза такая, кварц, похож закончился, точно Ладно, пока будем тогда пихать вот в эти сундучки все, что у меня сейчас имеется Так, ну что, давай поп поплыли с тобой уже искать кварц, где-то здесь должны быть залежи Где-то здесь должны быть огромные просто залежи всего этого добра но для этого надо как следует постараться. Сейчас найдем немножко кварца и продолжим. Офигеть, друзья, немножечко попутешествовать тут в окрестностях. Я набрел все-таки на эту огромную трубу. Это хорошо тем, что там очень много всего спавнится. Да-да-да, и если ты хочешь на начальном этапе побольше найти ресурсов, ищи вот такие вот огромные коралловые... Трубы, да, вот на этом вот рифе, на начальном, на стартовом И тогда ты тут точно найдешь дохренища всего смотри здесь сколько кварца Я хотел найти кварц, пожалуйста Тут его просто-напросто а, дохренища Кроме того, здесь еще очень много вот таких вот образований, да извест, Известниковых, а, в которых можно найти сам знаешь что Это, конечно же, медяшечка, титанчик и так далее Но самое главное, конечно же, это кварц мне сейчас нужен его мне потребуется мне достаточно немало, а тут его тоже достаточно немало, ребятки, в таких трубах. Ну что ж, сейчас мы это все дело соберем, обберем и поедем на базу дальше строиться. Итак, для чего нам нужен был кварц? Кварц, в первую очередь, нужен был для постройки вот таких вот больших шкафчиков, э, в которых можно будет хранить побольше ресурсов гораздо, чем в маленьких. Давай попробуем разместить два шкафчика. Можно, интересно? Нет, вот с этой стороны это сделать? Нет, друзья, я вижу, что нельзя, потому что у нас один шкаф больше, чем посередине выступает, да, и второй такой же, например, вот если мы здесь сейчас воткнем, да, вроде бы с к самого скрая, да, дальше просто-напросто не дает строитель этого сделать. Вот сюда, ребят, рядышком мы уже не сможем такой же впихнуть, разве что вот такой вот маленький настенный сюда еще поместь. И то, друзья, не помещается. Поэтому ставьте как-нибудь аккуратненько. И по центру можно смело размещать такие ящички. Пускай, например, у нас он будет вот таким вот образом располагаться. Прям вот сюда мы его и э, вылепим. Начинаем потихонечку, ребят, обустраивать свою будущую э, базу. Так, ну что, сколько нам таких понадобится? Я думаю, штучки три, наверное, достаточно будет. Раз. Все-таки мы здесь будем хранить достаточно немаленькое количество ресурсов. Вот с этой стороны два аз. А для этого потребуется все равно вот такое вот а, хранилище, да, и вот сюда вот давай мы с тобой влепим тогда третий такой ящичек, это будет у нас, этого пока вот на начальном этапе будет достаточно, ну, потому что, ребят, реально вот туда распихивать по этим коробкам, которые у нас там на воде плавают, не вариант, смотрим, сколько здесь у нас, смотрите, нифига себе, да, больше нашего инвентаря, походу, да, на одну клеточку целую, или такой же точно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, два, три, четыре, пять, шесть, тоже в ширину, ну да, короче, один шкаф, как наш инвентарь практически вмещает, и сюда реально теперь можно а, пихать все, что, а, все, что можно. И желательно вообще их подписать, но я буду как-нибудь пока так запоминать, куда я что а, складирую. Давай мы с тобой посмотрим, как же мы когда заходим, что на какой мы ящик сразу же смотрим. Так, заходим. И смотрим сразу же на центральный. Значит, сюда мы будем складывать все, все то, что у нас титан. В основном титан, да, пускай будет. А, дальше смотрим на, налево. Пускай здесь у нас будет лежать медяшечка. А, пускай здесь у нас будет лежать кварц. А, ну и так далее. Ну и серебряная руда. Ну серебряная руда это уже из категории достаточно дорогостоящих и необычных. Поэтому мы будем размещать это все дело. Серебряную, золотую и прочую руду будем размещать все а, вот сюда. Ну а вот сюда у нас тогда пойдет и соль в том а, числе. Так, отличненько, отличненько, замечательно. Так, а, титан, мы по центру. Да, вообще такое, ребят, дело здесь распределять лут по ящикам. Да, не совсем таки я это дело люблю, но без этого ты никуда и не продвинешься. Недавно плавал здесь, а недалеко наткнулся на зелененький такой биом. Ну, ты сам видел, да? И наткнулся там вот на таких вот а, животных, как сталкер. Давай же почитаем, что это за хищник-то у нас такой. Это быстрый хищник, обитающий в зарослях водорослей, а поджидающий жертв, покидающих безопасные мелководья в поисках корма. Вероятнее всего, сталкеры заняли удобную экологическую нишу по размеру и скорости уже миллионы лет назад и могут быть одними из древнейших видов на планете. По всей видимости, сталкеров тянет к залежам Титана, который помогает точить им а, зубы и держать их в тонусе, как и со многими хищниками, голодных сталкеров можно временно отвлечь, покормив их. Просто, ребятки, кормить можно их рыбкой, оказывается. Ну что ж, и по, -по пунктикам. Первое, зубы. Зубы сталкера необычайно твердые и быстро растут. Его вытянутая морда может оказывать огромное давление при укусе больших противников. Но также служит для того, чтобы достать мелких травоядных прячущихся среди камней. Ночное зрение у них есть. Нифига себе. Слои сетчатки в глазном яблоке предполагают адаптацию к охот охоте в ночное Время. Не знал, не знал, друзья. Иногда очень полезно почитать. А, вот этот вот мануальчик. Спинные гребни. Эти гребни а, могут двигаться независимо друг от друга, давая превосходную подвижность. Четвертое брюшные плавники, длинные и мощные сталкер способен к охоте даже на самую быструю добычу. Ну и оценка. Зубы сталкера могут применяться при производстве эмалевого стекла. Интересно, ребят, мануальчик, на самом деле я не знал, что, оказывается, эти парни обладают ночным зрением. Теперь буду иметь это. Веду. И понятно, почему а, свет фонарика их сильно раздражает, и они начинают на тебя нападать. Так, ну что, ребят, хранилище мы сделали... Давай будем потихонечку распределять лутецкий вот с этих наших с тобой а, ящичков. Да, вот это все заберем. Кораллы и прочую лобуду, мы пока оставим вот здесь. Вот пускай она лежит, не мешается. О, тут тоже много у нас титана. Кстати, титан можно уже использовать для постройки. Я, наверное, сейчас построю. Ох, тут тоже у нас немало так всяких ресурсиков. Давай-ка мы сразу же сейчас, а в какую сторону у нас идет ответвление? Давай-ка посмотрим. Да, здесь у меня шкафчик. Можно, кстати, просто через лючок было посмотреть. На да-да-да. А, и вот в эту сторону, тогда, давай сейчас глянем через лючок. Вот там у нас шкаф, а вот здесь вот получается у нас а, выход. Но, блин, я, ребят, немножко не так расположил. Я хотел, чтобы выход был в эту сторону. Поэтому давай мы сейчас с тобой немножко а, переделаем. Вот этот вот шкафчик а, с небольшим количеством титана мы все-таки постараемся переместить. Свинец, кстати, тоже можно сюда же пихать а, вместе с этим всем делом. Давай забираем отсюда весь титан, который здесь скопился. Так, ну чтобы его забрать, необходимо распихать сначала. А, так, золото вот сюда а, в ящичек с драг металлами, Пока пускай здесь и титанчик у нас полежит. А, сейчас мы здесь шкафчик вот этот вот уберем. Да, чтобы, ребят, разобрать постройку, нужно выбрать строитель и просто нажать на Q. Тем самым вы ее разберете без проблем. И ставим шкафчик в другую сторону. Просто, ребят, я хотел, чтобы у меня продолжение базы было не на мелководе совсем такое жесткое, а оно потихонечку а, шло на углубление. Да, это будет потом в процессе тоже удобно очень. И вот сюда складируем наш титан. По необходимости будем его забирать и по необходимости будем а, использовать. Где у нас еще? Вот отсюда тоже забираем. Да, это все дело мы... И перекладываем а, сюда. Ну, хотя я сейчас, наверное, что-нибудь и построю еще. Надо несколько кварца еще взять. Да, давай возьмем с тобой кварца чуть-чуть совсем. Так, медная руда. Я бы вообще здесь сделал здесь какой-нибудь переработчик. Точнее, не переработчик, а сборщик. Так, это, ребят, мини-база, да, прошу любить и жаловать, да, с помощью которой я буду а, хранить свои а, ресурсики. Так, шкафчик у нас теперь с той стороны стоит. А вот сюда мы, пожалуй, сделаем сейчас небольшое... Ответвление. Каким же его сделать, я пока еще не знаю, пускай это будет какой-нибудь закрытый Т-образный отсек, то есть мы сделаем вот такое вот замкнутое пространство из двух, как говорится, частей, все, все, друзья, вот такой вот у нас получился мини-бункер, его можно будет потом здесь продлить и все что угодно с ним сделать сделать пока этого будет достаточно так для чего я это все сделал я планирую вот сюда в эту часть поместить несколько таких еще шкафов да, в которых будут храниться тоже всяческие разные ресурсы давай попробуем с тобой уместить сколько же сюда еще можно таких шкафчиков то нам влепить так сюда уже и получается вот отсюда вот можно строить давай начнем прямо отсюда мне чем больше тем лучше на самом деле так первый пошел есть такое дело Второй пошел, титаны, кварца у меня имеются. Так, давай-давай, где у нас тут оптимальное расстояние? Тут, похоже, у меня в воздухе завис. Так, давай второй ставим. Так, секундочку. Можно же было до этого поставить. Сейчас, ребят, поставим все и продолжим. Итак, получилось у меня влепить сюда целых три таких а, больших контейнера. Ну и я думаю, что этого будет достаточно. Здесь сбоку, кстати, еще можно по такому контейнеру влепить да, и с этой, и с этой стороны. И тогда у меня прям будет вообще замечательное э, хранилище. Мне, говорю, на начальном этапе будет достаточно много требоваться места свободного. Именно вот в таких вот контейнерах. Поэтому ставьте, друзья, чем больше, тем лучше. У меня, похоже, кварц закончился. Где бы его найти-то? Кварца у меня, ребятки, все. Кварца у меня... А, не ма. Так, ну что ж, пойдемте, ребят, еще поищем, наверное, да, складируем все это дело сюда. Это все дело вот сюда. И отправляемся на поиски. Так, где же у нас тут еще был кварц? С какой стороны я нашел ту самую трубу? Поплыли к той самой трубе, сплаваем, да, да будем оттуда все, что мы не забрали. И поедем обратно на базу, да, друзья. Продолжаем фармить ресурсы для нашего а, выживания. Им, их нам потребуется очень много. Вот она, та самая труба, вот она. Кстати, наверху на этой трубе есть тоже образование, причем тоже несколько их штучек. Вот с этой стороны, как видите, есть... Образование, тут и медиашечка, пожалуйста, тебе, все-все-все, вот, пожалуйста, еще, то есть, да, если ты нашел такую вот а, трубу, тебе, можно сказать, повезло, а их здесь несколько в этом рифе, смотри внимательно, так, ну что ж, заплываем, здесь, похоже, у нас опять эти грязные типы, которые пытаются нас постоянно взорвать, ну, ничего, на глайдере мы от него удерем, как нифиг делать. Глайдер все-таки штука скоростная. Блин, 9% у нашего фонарика осталось. Скоро он у меня загнется. Загнется скоро мой фонарик-то. Что буду делать без фонаря, не знаю. но хотя у меня есть на замену батареечка, поэтому я не парюсь по этому поводу. Так, ищем, друзья. Ищем все возможные образование, да, я вот здесь вот проплыл по-быстренькому и тоже все до конца не собрал, вот сколько оно. сколько же здесь этого кварца, да, кварц это неотъемлемый источник, основной компонент для создания э, стекла если ты хочешь сделать какую-нибудь интересную, да, футуристичную стеклянную базу, то непременно а, тебе потребуется очень много этого ресурса так что собирай а, если ты хочешь что-нибудь необычное замутить, собирай больше кварца он тебе обязательно пригодится да, ну вот это, конечно, хорошее место. Очень-очень сочное по ресурсикам. О, а что это за дырдочка такая? Ну-ка давай-ка мы сюда нас плаваем. Посмотрим, здесь должно быть что-нибудь бонусное. Блин, куда свет пропал? Куда свет пропал, не пойму. Ну-ка давай включим свет. Кислород. кислород. Еще и кислород заканчивается. Так, для этого у меня есть глайдер. Да, использую глайдер я в основном для того, чтобы удирать, Во-первых, от вот этих рыб-камикадзе, от красненьких. Ты сам все видел, да, чтобы они мне подзарвали, мне, мою наглую задницу. Ну, а во-вторых, чтобы быстро можно было всплыть на поверхность, да, не задохнувшись в воде. Так, у нас, значит, еда-вода заканчиваются. Но это не беда. Так, давай пос посмотрим, что тут у нас такое. Собирайте, ребятки, все. Вообще, мой совет, сделайте побольше хранилищ. Делай больше хранилищ, да. И вот все ресурсы, которые при каждом путешествии ты собираешь, да, то, будь то, например, тот же Титан, все собирай. Да, если ты хочешь комплексно, глобально выживать, тебе в процессе это все понадобится. Не думаю, что, например, «Ой, у меня нет места, я вот это самое все брать не буду». Старайся по максимуму, напичкавай свои карманы всем интересным. Вот это все тебе потом в процессе пригодится. Так, иди отсюда, иди отсюда, грязный тип! Смотри, какой наглый, а! Так и летел за мной, пока не взорвался. Так что собирай все ресурсы, которые только ты увидишь. Никогда не ходи обратно на свою базу с пустыми карманами. Я уже так э, при начальном выживании делал ничего хорошего. Потом понимаешь в конце в процессе, да, что тебе оказывается нужны все компоненты, которые ты э, пропускал, чтобы себя не обременять. Да, надо собирать, ребятки, совершенно все. Даже вот эти вот фрагменты, которые повторно вам попадаются, все разбирайте на части, чтобы у вас всегда были ресурсы. Да, Титан здесь это такой ресурс, что он, что он вроде бы его много, да, но он заканчивается просто в считанные секунды. Ладно, что-то я, ребят, наговорил с три короба. Давайте ближе а, к делу. В данный момент занимаемся, ребятки, исследованием. Вот тут что-то мы исследовали, что-то тут нашли, что-то там нашли. Вот смотрите, какую-то тумбочку сейчас я исследую. Исследую. ну то а. Вот, исследую, короче, друзья. Новые чертежи потихонечку. А, плаваем, значит, кайфуем. Да, у нас тут сейчас хороший день. Сегодня сам видишь, какой свет. Светлое, хорошее, ясное а, у нас небо, которое позволяет нам смотреть а, очень хорошо через водичку, все видеть, да-да-да. В общем, хороший у нас денечек выдался, давай-ка мы с тобой сейчас, наверное, сплаваем обратно, да и постараемся, наверное, а, все-таки вылететь на помощь, на... А, попробуем поискать капсулу, где-то затерянную здесь в водорослях. Так, секундочку, это очень полезная может быть штуковинка. Так, свинец. Свинец пригодится. Для чего нужен свинец? Да свинец тоже много для чего нам пригодится. О, еще одно образование. Вот такие образования я а, люблю. Ой, что, все? все что ли? Серьезно? Я весь инвентарь уже забил? Так, выкидываем опять эту серу. Она мне пока не нужна. Сера, по-моему, нужна только для того, чтобы скрафтить какой-то там стартовый инструмент важный. То ли, сбор, то ли, блин, ремонтный инструмент, то ли сканирующий, то ли фонарик. Я уж не помню, ребят, по крафту там сами посмотрите. Но серос со временем становится какой-то бесполезной абсолютно, да. На начальном этапе, если она вам нужна, то потом в процессе необходимость просто-напросто угасает. Так, а в этой трубе я был? Да, в этой трубе, по-моему, я был уже. Давай-ка еще раз проверим. Так, не ресурсов нет, значит, тут я был уже, все, как говорится, исследовал. Ну что ж, плывем дальше, где наша база, поплыли на базу, сейчас будем там все сгружать, а, и, возможно, уже отправимся все-таки на поиски этой самой шестой капсулы. Я постараюсь немножечко сегодня разнообразиться и сплавать чуть-чуть подальше, чем мы есть сейчас здесь на данный момент. Блин, этот сталкер задолбал. Вы посмотрите на эту наглую рожу, а. Хорош плавать возле моего жилища, он меня реально, ребят, задрал. Вы уже, наверное, помните, да, или серию, или две назад этот парень мне здесь пудрил мозги. Теперь до сих пор он здесь, никуда не делся. Как видите, охотится, тут жрет моих рыбешек. Ничего мне не оставляет. Я-то что буду есть? Я тоже такой же, как ты, хищник, только без зубов, блин. Так, ладно, заходим. Нам надо сейчас переработать немножко того, переработать немножко всего, Да, сделать можно стекла побольше, чтобы у нас всегда было оно. Давай посмотрим, какие ресурсики. Титанчик переработаем. Сейчас стекло немножечко переработаем, сделаем. Нам все это определенно в выживании пригодится. Итак, мне тут сказали, что мой персонаж очень сильно проголодался. Давай мы сейчас исправим эту проблемку, сгрузим все лишнее. Давай-ка, давай-ка, у нас теперь есть ящички, куда это все дело сгружать. Да, черт возьми. Так, здесь у нас что? Здесь у нас куча титанчика. Скидываем титанчик весь сюда. Хотя бы, знаете что? Я бы, наверное... Титанчик скидывал-то в другое место. Конкретно это вот куда-нибудь вот сюда, вот в центральный контейнер. Пусть здесь будет Титанчик у нас. Туда я скину же ресурсики какие-нибудь другие. В этот ящик. Вообще, я, ребят, хотел здесь сделать хранилище для всякого разного. Вот эти три а, ящичка. А вот здесь вообще индивидуальное хранилище чисто для Титана. Но я еще, ребят, не закончил. Да, это у меня такое складское помещение. И вот сюда еще один такой вот шкафчик у нас точно войдет. Давайте поставим. Во! Вот тут вообще бы я сделал целый склад с титаном, раз, два, три, четыре, пять таких коробок идеально подойдут для этой цели. И еще что надо важного сделать, у меня, кстати, какой-то новый чертеж открылся, давай-ка посмотрим, что мы там умеем делать такого необычного. Что-то мы с тобой нашли, а что-то братишка с профукал этот момент, мотылек, кстати, мотылька надо собирать, вижу, что одну часть мы уже нашли, многоцелевую комнату надо тоже искать, где-то здесь есть недалеко. Что у нас? А, стоечку мы открыли, точняк. Стойка, ребят, особо не нужна, на самом деле, вот сейчас на вашей базе, на нашей базе. Заморачиваться по ее поводу не будем. А мне сейчас что нужно, это вот этот вот сборщик, изготовитель сюда поставить, чтобы не лазить постоянно мне. Ага, пластинчатый, золото, все есть у меня, ребят, золото где-то было у меня. Ага, это медь, это медь, не путай, ты. ну ты вообще, а кто так путает-то, я не пойму. Золото, вот тут у нас было несколько кусочков, есть такое дело. А пластинчатый коралл у меня был где-то, по-моему... Где-то у меня был вот в этом контейнере Здесь где-то, да-да-да, отличненько Ну-ка давай посмотрим Ох, еще золотишко осталось, смазочку тоже забираем. Да, здесь у нас только коралл останется. Вот, пластинчатый коралл, тоже забираем его. И пойдем мы, наверное, сделаем сейчас с тобой. Да, давай сделаем уже изготовитель. У нас теперь все компоненты для этого имеются. Так, ну что, вот сюда влепим изготовителя, наверное? Или вот сюда можно? Да, смотри-ка, сюда тоже можно сделать. Ну, тут мне не нравится, как он будет располагаться. Он как-то выпирает. Он здесь, конечно же, может располагаться без проблем. Если бы можно было лепить его на, потол на потолок, я бы на, на потолок его прилепил. Но, друзья, нет. Здесь он мне не нравится, как будет располагаться. Поэтому давай-ка мы с тобой его тогда поставим куда-нибудь вот сюда. Вот на этой стеночке изготовитель будет гораздо лучше себя э, чувствовать. Да, ставим сюда. Тут он и мешаться нам особо сильно не будет. Да, как смотри, как аккуратненько, как будто здесь он всегда и э, был. Ну и здесь уже, собственно, мы будем э, делать все ровно то, что мы делаем на нашей с тобой э, капсуле спасательной. Так, ну что ж, давай посмотрим, что нам можно сделать полезного. Чтобы я сделал еще? Кислородный баллон у меня имеется, ребризер, компас. Подожди, а, комп а компас у меня тоже уже давным-давно имеется. Так, из-за а, вот такого вот вооружения, чтобы я еще сделал а, лазерный резак не исследованный еще, надо будет поплавать и исследовать обязательно, лазерный резак пригодится. Так, а ремонтные инструменты у меня имеются или же... А, нет, да, ремонтный инструмент, друзья, у меня уже имеется, ножичек имеется, и в этом плане все хорошо. Так, что еще нам понадобится здесь на этой базе? Аквариум, может быть, забубенить куда-нибудь поставить? Нет, здесь мы, наверное, его точно не поставим, потому что он ставится, как минимум, по-моему, в многоцелевой только комнате. В этих вот переходах в стартовых его точно нам не получится нигде поставить. Так, стоечка, да бросьте вы. Стоечка нам не нужна. Так, все, ребят, идем пополнять запасы провизии, потому что мой персонаж уже все, он уже обезвожен. Он уже хочет кушать. Негоже, ребят, ходить голодному, да, поэтому сейчас мы быстренько все это дело и а, поправим. Пока вот эти все ресурсики мы распихиваем по углам все, да, свинец, сюда, значит, стекло... Я бы вообще вот это все дело, что уже, знаете, собранное. А все, что вот естественное, добываемое, оно у нас однотипное. А вот все, что собранное, я бы, наверное, пихал уже вот в этот вот ящик. То есть это и стекло вот такое идет, да, мы его собираем уже в сборщики, Это и провода, смазка туда же, потому что она тоже создается у нас в сборщике. Да я понял, понял. Необходимо срочно найти все. источник пищи. Все, уже волнуется за мое здоровье, и поэтому я сейчас быстренько выхожу а, к ловушке к своей. Где у нас тут да, к ловушечки срочно выходим, друзья. Надо быстренько надыбать рыбешечки. Вот, вот она, ребят, вот она полезность этой всей штукенции. Она за тебя просто-напросто вылавливает. Здесь всех отлавливает. Ты просто пробегаешь здесь, проплываешь мимо, собираешь вот это все дело. Так, пескунов можно, кстати, засаливать. Можно, кстати, уже начинать солить их. Потихонечку. У меня солей-то достаточно. Вот. Где, кстати, и была еще рыба пузырь. Рыба-пузырь куда-то уплыла. Она, по-моему, здесь была, но куда-то быстренько уплыла. Так, имей в виду, что эти ловушки не перемещаются, потому что рыбы, чем больше здесь становится, тем она быстрее начинает, сильнее ее а, толкать в разные стороны. Так, рыба-пузырь нужна. Вот одна. У меня, потому что запас воды заканчивается. Вот вторая. Иди сюда, мелочь ты пузатая. Иди сюда, готовить я сейчас буду на костре. Ну, практически на костре. Как я читал про этот вот сборщик, который мы используем, про ультра-супер-технологию, она просто-напросто работает следующим образом. Вытаскивает все внутренности из рыбы, предоставляя нам только филейную всю часть. Так, ну-ка давай попробуем сделать сейчас, значит, пару пузырей сразу же. Ну, хотя нам нужно сейчас очень очень быстренько голод удалить, потом, утолить, потому что иначе мы сейчас отодвинем кони. Делаем, делаем. Швыче, а, швыче, быстрее, быстрее приготавливаем бумерангов побольше. Что-то прям урчит аж в животе. Я прям, ребят, отсюда уже слышу. Что у меня очень жестко урчит. А вот этого типа, кстати, я бы, наверное, оставил для аквариума. Ну ладно, раз уже он мне попался, приготовил. Ай, пескуна зачем зажарил? Пескуна-то солить только. Пескуна не надо просто так жарить. Ну, ладненько, скушаем. Сейчас я голоден очень сильно, поэтому и пескунчик подойдет. Так, ну что, поехали. Насыщение пошло. Отличненько. Все, стабилизировано. 100. 100, ребятки, 100. И водички бы тоже на такой же уровень вывести. Будет вообще идеально. А вот пескунов, ребят, с ними другая история. Их нужно готовить. Для этого нам потребуется солька. Да, вот 3 пескуна, три кусочка сольки. И надо приготовить, ребят, Это у нас на перспективу. Потихонечку готовимся к дальним, а, по, к дальним по, полетам, к дальним плаваниям. Потому что без а, пищи мы в дальних плаваниях, например, если будем находиться. Мы ничего не сможем сделать. Поэтому заранее уже заранее свой паек мы потихонечку а, фармируем. А, ну и давай уже скинем все то, что мы сейчас с тобой сделали в нашу капсулу. Да, хранилище капсул тоже можно смело использовать. Единственное, оно неудобно тем, что нужно постоянно сюда а, перемещаться. Тут, кстати, тоже есть водичка, вот это все, кстати, компоненты все я отсюда, наверное, заберу, плюс антисептики туда же, батареечка нулевая лежит здесь, ну и пускай лежит, эти самые семена тоже можно, в принципе, забрать и переработать, в конце концов, если что-то нам нужно будет, мы по-быстренькому это сделаем, пойдем. Пойдем сразу сейчас все переработаем. Да, у нас, ребятки, каждая серия практически посвящена крафту, гринду. Но потому что в начале игры по-другому а, нельзя. Приходится, ребятки, очень много. Здесь так, силиконовая резина пригодится. Смазка тоже нам пригодится. Кстати, силиконовая резина нам сейчас нужна, наверное, будет гораздо... Гораздо, ребятки, актуальнее будет она, чем что-то другое. Давай-ка мы с тобой силиконовую резину лучше сделаем. Подожди, я забрал же оттуда резину. Да, у меня парочка, кстати, есть. Смазки у меня нет. Так, ну что, что сделаем? Что сделаем, зритель? Давай сделаем смазочку. И на что останется, сделаем еще и силиконовую резину. Потому что и то, и то нам пригодится определенно в процессе. Ну, электроника, энергоячейка. Ту, рановато еще ее делать, потому что она не особо нам сейчас нужна. Ну и водички. Водичка у меня сейчас имеется. Не буду слишком сильно сейчас я а, растрачиваться на все это дело. В принципе, все сделано. Все компоненты в этот ящик спихиваем. Все, что у нас собрано. Отличненько. Смазочка сюда же. Батареечки, короче, разряженные. Можно вообще в отдельный. А, пихать какой-нибудь шкафчик. Если его можно куда-нибудь поставить будет. Давай попробуем. Если вот сюда... Во, так тут можно еще два шкафчика поставить. Да. Кстати, да, неплохое хранилище у нас с тобой получается. Зритель, я-то думал, блин, оказалось ты посмотри. Ты посмотри, как шикарно сейчас заживем. Сюда можно хранилище впендюрить, сюда можно хра... вот, вот, вот сюда, кстати, оно будет более актуальней даже, чем а, вот туда. Потому что сбоку тоже его можно а, юзать. Так, давай-ка мы с тобой сейчас продолжаем все-таки обустраивать наш с тобой первый а, небольшой мини-лагерь. Хотел его назвать, да. Первую базу начинаем обустраивать. Да, вот сюда я бы еще парочку, наверное, впихнул. Вот таких контейнеров прям к самой стеночке его. Вот сюда, давай-давай, чтобы сильно не мешался. Ну, хотя можно и вот так вот, да. Вот таким вот образом. Тадамс. И вот с этой стороны еще один. Но тут как-то он кривоватенько, мне кажется, входит. Ну-ка, давай сверху вниз попробуем. Кривоватенько. Да, тогда надо, значит, перевешить у нас правый. А мне он не нравится. И углубить его немножечко подальше. Хотя... Если так вот посмотреть, то вроде нормально вообще стоят они Не, вот этот надо немножко подальше Да, ребятки, я перфекционист еще тот Поэтому я люблю, чтобы все было грамотно, симметрично, качественно везде, кругом, да Что говорится, не придраться Вот, отлично Замечательно вот это мне больше всего а, нравится. Ну что ж, друзья, вот такое у нас потихонечку выживание происходит здесь в Сабнатике. Да, потихонечку обустраиваем свою базу. А, со временем будем а, вылетать к точкам, к спасательным. А, будем производить спасательные операции. Но все это, ребятки, будет в следующих а, сериях. Ну и для того, чтобы братишка Скреч почаще играл в Сабнатику и побыстрее ее начал проходить. Давай наберем на это видео хотя бы 100 лайкозиков. И братишка Скрэч специально для тебя исполнит обещанное. Ну а что ты, зритель, думаешь? По поводу моего прохождения если у тебя есть какие-нибудь советы относительно этой игры то пожалуйста жду твои предложения в комментариях и мы с тобой непременно обсудим напоминаю что я читаю совершенно все комментарии без исключения ну что ж друзья играйте только в самые крутые и качественные игры всем приятного геймплея до новых встреч еще обязательно увидимся и услышимся пока пока